Итак, 8 марта и обещанный эфир про то, кто такая женщина-королева и кто такая женщина-служанка. Условно мы назовем так, не в прямом смысле, но можно уже понимать, почему. Почему одну мы называем королевой, другой называем служанкой. Итак, что сегодня будет в эфире? Как про женскую силу и про женскую слабость. Где баланс? Дальше. Как современной женщиной быть успешной и женственной? В каком возрасте можно перестать мечтать о любви? Кто такая королева и кто такая служанка? Также вопрос будет про подарки. Как вести себя так, чтобы мужчина сам дарил вам подарки или покупать себе подарки самой? Тоже сегодня будем говорить про подарки и почему мужчины жадные или не жадные и вообще бывают ли жадные мужчины? Каких женщин хотят сильные и успешные мужчины? Почему притягиваются нищеброды? Что такое предназначение для женщины и, на самом деле? И как выполнить миссию? Дальше вложила вопрос, как дети впитывают запахи в кавычках матери и как вырастить ребенка, чтобы не прилеплять его к себе на всю оставшуюся жизнь. С праздником, дорогие женщины, те, кто празднует, те, кто не празднует. У нас с вами должен быть всегда праздник, находить себе время для радости. Спасибо вам, кто написал мне сейчас поздравление меня с праздником. Хапилана. Ну вот, с нее и начну. Значит, на примере вот тех, кто сейчас слушает и вижу вас вашей аватарочки тоже будет сегодня разбор служанка вы или королева итак кто такая вообще королева королева это женщина которая первая уважает себя ценит себя ставит себя на первое место да да да Выстраивает личные границы, знает, чего хочет, у нее есть конкретные цели, она уважает свои границы и ценит границы другого, она не лазит по карманам, она не заглядывает к мужчине в его телефон, потому что она настолько уверена в себе, настолько она классная, что ей не нужно унижаться до той степени, чтобы давать повод и унижаться так перед мужчиной. Поэтому, кто такая женщина-королева? Это та женщина, которая четко знает, кто она такая в доме. С мужем она жена, любовница, хозяйка в доме. Но хозяйка это не та, которая кастрюли моет и борщи варит. Да, мы можем это делать. Но хозяйка это та, которая умеет делегировать, организовывать и не бегает у всех на полусогнутых. Не важно, сколько вам лет. Вы мама или вы бабушка. Если вы у себя не на первом месте, то вас уважать никто не будет. Поэтому женская сила в том, чтобы вы были ту, тем человеком и делали то, что хочется вам, ну, при этом, конечно, несли за это ответственность. Ну, например, если вы хотите там, быть здоровой, значит, вам нужно, соответственно, делать определенные там, упражнения, физкультуру, правильно питаться, заниматься собой, любить свое тело, принимать это тело. Потому что, когда мы тело не любим, это очень здорово нам поворачиваться, потому что тело это есть наше бессознательное. Кто то понимает, пишите 5.95. Кто не понимает, задайте вопрос. Телу надо любить. Лилеет, гладит, в душ идете, наблюдайте, чувствуйте водичку, чувствуйте свое тело, наслаждайтесь и благодарите свое тело, потому что у кого-то кого уже нет, кто-то уже ушел из жизни, у него он не может это делать. У кого-то есть у кого-то есть какие-то изъяны, болезни, а у вас это тело есть. Кто-то не любит свое тело, которое там полное, расплывалось и так далее. Друзья мои дорогие, дело в том, что Есть люди, которые сухие как щепки и думают, что это красиво, и друг друга пересматривают там пример берут друг с друга. А есть люди, которые полненькие, но они при этом мышцы у них подкачаны. Поэтому это я немножко к тому, что немножко к тому, что бы вы не западали слишком на похудение. Потому что есть женщины, которые так уже залезли в это похудение, что дальше некуда. И не понимаешь, что если тебе там 40, 50, 60, то у тебя может быть структура такая, тебе надо просто-напросто тело подтягивать. Оно может быть полненькое, но упругое. Мышцы там должны быть. И не надо стремиться вот это вот к этим талиям и так далее. То есть, чтобы вы понимали, это уже перебор. Так вот. Баланс между женской силой и женской слабостью. Сегодня 8 марта. И многие из нас ждут подарки. Вот теперь смотрите. Многим из вас подарки подарили. Кому подарки подарили, поставьте плюсик час. Кому не подарили, поставьте два плюсика в чат. Кто подарил себе сам подарок, поставьте пять плюсиков в чат. Что это значит? Когда мужчина вам не дарит подарки, значит, вы энергетически не заряжаете мужчину. Понимаете? Не заряжаете вы этого мужчину. Не заряжаете. То есть мужчина тогда дает подарки и любит женщине давать, когда она настолько любит уважать себя, настолько умеет быть женственной, легкой благодарить. Вот ведь кто из вас мужчину благодарит? Вот за то, что он, не знаю, там принес хлеб из магазина. Вот кто за это благодарит? Поставьте, пожалуйста, честно, поставьте пятерочку в чат. Кто не благодарит мужчину, когда он купил хлеб, поставьте, пожалуйста, троечку в чат. Казалось бы, какая ерунда? Только давайте честными будем. Так, казалось бы, какая ерунда? Ну, подумаешь хлеб. Это ж, ну, как бы хлеб принес. Зашел магазин, купил хлеб. На самом деле, друзья мои, это самые элементарные вещи, которые нам нужно с вами знать. Благодарность творит чудеса. Даже за простые вещи, которые мы с вами э, обязаны знать, потому что мужчины, такие же дети, как, как, как, как мы сами были с деть, детьми. Вы же, когда вам благодарят, или когда вам делают комплимент, вам же это приятно, а вы думаете, мужчины этого не хотят? Только здесь нужно очень красиво, достойно Потому что женщина-королева или женщина-служанка, это на этом примере буду приводить детальные, детальный расклад. Ну, например, когда вы хвалите мужчину, вам не нужно говорить, какой он красивый,